Долерантность сушит мозги Сердцем улыбнись на А голой пригрози ежу Челюсть для ударов Яд смертельный из-за тваров Врага обидит страшный грех Закон, что ты, что не для всех На тебя осви I'm not I'm sorry.